Ассаляму алейкум урахматуллахи убракатух. На этом уроке мы с вами пройдем баб мансубат мансубат. Мы, мы уже с вами прошли марфуаты. Теперь мансубаты зашли. Мансубаты мансубаты аль асма мансубату асма То есть имена, которые будут в состоянии насып. Самый главный признак насыпа мы знаем все фатха, да? И потом, если не будет фатхи, то вместо фатхи там такие-такие-такие признаки. Мы это с вами проходили. Баб Мансубату Лясма. Смотрите, сколько их. Их очень много. Мансубатов. Побольше, чем Марфуат. И мы с вами их потихоньку пройдем. Иншалла, иншалла. Первый. Альмафольбихи. В Марфуатах там был файл, да? Файл. То есть действующее лицо. Тот, кто, например, что-то делал по отношению какого-то человека, или по отношению кого-то или чего-то. Здесь мафуль биги, то есть на кого действие падает. Вот она, мафуль беги, а он будет заканчиваться на, фат, на фатху. Понятно, да? Аль мафуль биги. То есть здесь все будут заканчиваться на фатху. Запомните, мафуль биги – это тот, кто страдал. Пострадал. Например, дарабту ту зайдан. Я ударил зайда. Дараба – глагол. Да, рабту Зайдан, смотрите, я ударил Зайда. Дораба, глагол. раба. это глагол. Фиаль. Ту, это я. Дамир, это файл. А Зайдан, это будет МАФУЛЬ Зайд, здесь будет МАФУЛЬ и он заканчивается на фатху, понятно, да? То есть на кого пало действие в данном случае? дрб. Кого упобили? Вот это мафоль биги. Следующий. Альмаздар. Альмаздар Здесь маздар имеется в виду, например, вот здесь глагол дараба, дараба, Гл глагол, а его маздар будет удар, понятно, да? То есть это ударил дарабту, я ударил, а сам маздар будет удар, понятно, да? От глагольный. Смотрим, дарабтуго дарбан, смотрите, я его ударил, я его ударил ударом, дарбан, смотрите. То есть, здесь должен прийти глагол, и после него приходит маздар. Такой же похожий, только уже это исм. Понятно, да? Это означает маздар. Он будет заканчиваться на фатху. Я его ударил ударом. Я его ударил ударом. Далее. Зорф аззаман. заман. Зорф заман – это временное. Заман – это время. И волдарф – обстоятельства. Временное. Здесь, значит, здесь есть время. Давайте посмотрим. Сумту альяума. Сумту я постился альяума сегодня. Я постился сегодня. Сумту альяума. Взорв заман, указывающий на время: сегодня, завтра, послезавтра, вчера. Вот это все с временем. Понятно, да? Дальше. Есть обстоятельства временное, а есть обстоятельства места. Зорв Макян называется. Мак, Макян уже здесь с местом связано. Джаласту, а мама а шейхи. Я сел напротив шейха. Образцовый студент, который сидит напротив шейха. Не как некоторые у нас студенты прячутся за колоннами. За... В самом конце там всех студентов спрячется еще и спит еще. еще. Прячется за колонной и спит. А этот студент, джалясту амама мама я сел перед. Перед вот это называется зорф макян. То есть перед, сзади, позади, слева, справа, сверху, снизу. Вот это называется место, а, уже обстоятельства. Зорф макян. Джалясту амама. Никогда не скажешь ты амаму. Понятно, да? Амама. Если не придет, конечно, какой-то амель. Халь. Халь это положение. Халь, мы же говорим, кайфа халь. Как твое положение, как твое состояние? Положение или состояние кого-то, да? Например, джа зайдун пришел зайд. джа глагол фиаль зайд это файл. А Рокибан его положение будет. Пришел зайд. Каком состоянии он пришел, Рокибан? То есть он верхом на верховом животном ехал. Или на, на, на, на мотоцикле ехал. Или на велосипеде. То есть, он на чем-то ехал. Рокибан. Его состояние было, он рокибан. Понятно, да? Все, это был халь, Дальше, тамиз. Пример, смотрите, тамиза. Тупту нафсан. Мне стало хорошо, нафсан. Душевно. Именно ты обозначаешь, чем ты, чем тебе стало хорошо, чем тебе стало лучше. Ты говоришь, душевно мне стало прекрасно. Я отдохнул, отдохнул прям душевно. Понятно, да? Вот это тамис. Следующее. Мустасна. Аль-мустасна это исключение. Исключение. Например, пришли люди. Джа аль-Кому. Илля зайдан. Пришли все люди, например, кроме зайда. И вот ты исключаешь. Илля зайдан. И Вот эта частица изля из тесна. Вот это адату ли стесна. И вот зайд вот здесь будет мустасна. Мустасна, Мустасна называется. То есть исключение из общего, какие бывают виды мустасна. Тоже будем проходить, иншаллах. Далее исмуля. ля То есть, это уже у нас амили. Например, ля приходит, после него имя должно заканчиваться на фатху. А здесь пример у нас ля илляха илля. Понятно, да? Ля илляха И Илля имеется в виду здесь исмля. Здесь, здесь будет Исам, и он заканчивается на Фатху. Аль-Мунада! Аль-Мунада. Мунада, Аль -мунада. Мунада это обращение, взывание, да? То есть, когда ты обращаешься к кому-то и говоришь: Я Абдаллах! Я Абдаллах, О! Абдуллах! О, Раб Аллаха! В данном случае Абда здесь будет заканчиваться на Фатху, когда приходит частица, звательная частица Я, например, О! Такой-то! О, Абдаллах! Понятно, да? Так, далее. Аль-Мафул мин аджлихи. Мафуль. То есть мы мафуль уже проходили. Здесь будет 4 мафуля у нас, запомните. Мафуль-беги, мы уже первый прошли. Теперь мафуль мин аджлиги. Ради него, Мафуль. Джиту, толябан, лилийми. То есть я пришел, требуя знания. Для чего он пришел сюда? Мин аджлихи. Ради чего? Из-за чего? Я пришел из-за требования знания. Или требуя знания. Требуя знания. Требуя знания. Талибан. Талибан лил-илми. и ту Дальше. Мафуль. Опять. Мафуль ма -аху. Это уже ма-с. То есть с чем-то. Например. За карту. То есть я. Повторял, например, урок. Учил что-то. Валь мизбаха. Мизбаха – это лампы. Свети лампы, например. да? То есть я за карту мизбаха. Ночью он сидел и, и со светильником он заучивал что-то. За карту мизбаха. Дальше. Хабар кяна ва Хабар кяна ва то есть это мы уже с вами проходили, это когда Марфуаты заходили. Здесь наоборот уже будет. Там у Марфуатов у нас, у нас был Исам Кяна и ее сестер. А здесь Хабар Кяна. Хабар Кяна, смотрите, пример будет уже. у Аллаху Гафуран Рахима». То есть и Аллах Субтитры был Гафуран Рахима, прощающим, милующим. То есть Аллах Субтитры Милующий, Здесь Гафуран Рахима, видите, на Фатху заканчивается, это Хабар Кяна. Далее, Исам Инна, Инн Аллаха Гафурун Рахим, видите, Аллах Субханав Таля, Лявзуль Джаляля, Имя Аллаха Субханав Таля Всевышнего, после Инна приходит, Инн Аллаха Гафурун Рахимун, здесь Инн Аллаха заканчивается на Фатху, а Гафурун Рахимун уже будет здесь, хабар инн, он заканчивается на дамму. Это мы уже марфуаты заходили с вами. Ну и табион лель это вы все понимаете, там четыре вещи, как обычно, над, адв, таукит, бадаль, над, описание, адв, это уже частица адв мы проходили там, 8 таукит усиливающие, бадал, замена, ну, примеры тоже приведу, раайту зайдан аль Акеля здесь я увидел зайда Какого? Аля Акеля. Вот здесь над Аля Акеля это над. Дальше адв. То есть, например, через вау. Рай у зайдан ва бакран. Да, и я видел зайда и бакра. Так, да? Я увидел зайда и бакра. Или пришел зайд сумма бакр, например, атв То есть, это друг за другом идут какие-то вещи, да? Таукит. Усиливающие значения. Мы сказали там навсу. Помните, проходили мы на прошлом уроке? Райту Зайдан нафсагу, то есть я увидел Зайда нафсагу именно его, видите, нафсаху. потому что Зайд, кого он усиливает, именно Зайда. Зайд в данном случае на фатху заканчивается, значит, нафсагу тоже будет нафса Заканчивается на фатху. И последнее мы, а, а, то есть когда человек хочет заменить что-то в, в своей речи, он говорит Райту Зайдан Ахокя. Внести какие-то корректировки. Я увидел зайда и поясняю. Ахокя. Ахокя твоего брата. Здесь Ахокя в состоянии насып. Потому что зайд в состоянии насып. И Ахокя тоже будет в состоянии насып. Итак, мы с вами прошли, прошли вкратце. Мансубаты. Мансубаты, мансубаты, мансубаты. На следующий урок мы еще более поглубже уже пройдем эти мансубаты, чтобы вам было еще более так... Понятно, но уже то, что вот вы сейчас увидели, это вот сливки из всех сливок по мансубатам. Это сливки из всех сливок. Дальше мы уже с вами чуть-чуть пойдем пониже, уже там разбор будет, например, еще несколько примеров там, или еще какая-то будет корректировка на следующих уроках, иншаллах, узнаете. Баракалавфикум. Субханакаллаху. Ашхадуаллаху. Астагфирука wato إليك